Всем привет! Вы на канале Мусина Стрит, и с вами я, Татьяна Мусина. Я хочу поблагодарить всех моих подписчиков, которые поддерживали меня, которые ставили лайки, писали комментарии, и я, поверьте, очень рада общению. И, конечно, я приветствую новых зрителей, которые впервые на канале, подписывайтесь на канал, также пишите комментарии, ставьте лайки, я надеюсь, вам будет со мной интересно. В прошлом видео, которое я снимала на космодроме SpaceX Бока-Чика, меня очень восхитили птицы, которые летели над космодромом. Кто не помнит, посмотрите. Ну, ребята, вот как это не снять? Смотрите, увидите, вот они. Птицы над SpaceX! Ой, ну как это, ребята, снять? И вы знаете, как только я закончила репортаж, меня охватило непреодолимое желание э, подняться над SpaceX и посмотреть космодром с высоты птичьего полета. Как говорят, главное желание все в жизни может исполниться, главное очень захотеть. Я очень захотела. И сегодня я приглашаю вас в полет над SpaceX. Да, друзья мои, мы полетим и не во сне, а наяву. Но прежде чем отправиться в полет, я хотела бы рассказать о том месте, где я сейчас нахожусь. Это офис Pan American Airways. Как вы знаете, это одна из крупнейших авиакомпаний Америки, которая была организована еще в 1927 году. В свое время она считалась национальным перевозчиком на международных авиалиниях, и ряд ошибок, ну можно сказать роковых ошибок в руководстве компании привели ее к банкротству, и компания закрылась в 1991 году. Но сегодня мы находимся на том месте, откуда начиналась эта компания, да, друзья мои? Это офис в городе Браунсвилл, штат Техас. Компания была организована в 1927 году. А наш аэропорт был организован, был построен в 1929 году. Именно в 1929 году правительство США, почтовое отделение правительства, заключило договор с Pan American на поставку почты, на доставку почты в Мексику. То есть здесь находятся воздушные ворота Америки в Мексику. Здесь был организован тренировочный центр пилотов, которые учились летать по приборам. В чем здесь дело? Оказывается, маршрут, проходящий через Мексиканский залив, проходил не только над головами бандитов, которые наводнили места бурения и добычи нефти в Мексиканском заливе, и пилоты летали совсем невысоко над их головами, а дело в том, что маршрут, воздушный коридор проходил над горами Сиерра-Мадре. Эти горы создавали постоянную влажность, туманность, что не позволяло э, пилотам безопасно э, вести свой самолет то есть они погибали И тогда возникла необходимость вот жизненная необходимость создать приборы навигации. Да друзья мои именно здесь были созданы первые навигационные приборы, которые конечно же усовершенствовавшись, распространились на все офисы Pan American, и вот наверняка и сейчас мы ими пользуемся. Вот такое историческое место. А сейчас мы пойдем в сам офис. Полетели. Так, друзья мои, вот первое, что я хочу показать, это вот эту карту Pan American где мы видим, что именно из Браунсвилл были первые полеты в Южную Америку. Вот Браунсвилл через Тампико и дальше полеты были организованы в Майами, на Сау, видите, да, на Кубу и во всю Южную Америку. Обратите внимание, какой вид имел самолет, то есть у него были вот такие вот шасси, видите, позволяющие приземлиться на воду. Кстати, вот хочу показать на втором постере как раз это видно. Вот смотрите, Пан Америка. Маршрут Гавана, Ямайка, Мехико и во всю Южную Америку. Вот он этот самолет. Смотрите, вот как раз хорошо видно, как самолет находится на воде и посадка пассажиров происходит с парома. На Кубы были полеты. А Мехика. Вот, Панамерика. Вот это легендарное здание, где написано, что Pan American Airways было построено в тридцать первом году. То есть, а я говорила про 29 девятый год. Вот того здания в двадцать девятом году уже не сохранилось, а вот это ну, считается как бы новое старое здание. Так, и вот она табличка, ребят, смотрите. Вот про 31 первый год, что этот комплекс был организован, да. А вот то, о чем я говорила, что Браунсвилл, наш аэропорт, был основан в двадцать девятом году. Так что вот такой исторический офис. Историческая часть заканчивается и наступает практическая часть. Да, друзья мои, мы идем летать. Полетели. Наш замечательный самолет готов. Вот кто хочет его посмотреть, вот посмотрите, какой красавчик. Похож на мышку. Какой белый мышь! Земля, прощай! Мы пролетаем на территории Форта Браунсвилл. Это водная артерия, морской канал, соединил город с акваторией Мексиканского залива. А вот и космодром! На карте пилота территория космодрома отмечена красным квадратом, как Temporary Flight Restriction – территория, временно ограниченная от полетов. Поэтому, к сожалению, мы не можем подлететь ближе ни с нашей стороны, ни с обратной, потому как сразу за космодромом, еще немного правее от нас, уже территория Мексики. Смотрите, какая красота! Уникальность этого места создают прибрежные лагуны. Некоторые связаны с морем, а некоторые пополняются дождями. Сверху видно, что большая часть покрыта водой, а земные участки выглядят небольшими островками. Вот на таком небольшом участке суши Илон Маски строит свой космодром. Вероятные причины, почему он выбрал это место, я высказывала в одном из предыдущих роликов. Посмотрите. Друзья мои, Ну, я хотела показать вам космодром а, SpaceX Boca Chica и в каком красивом месте он строится. Наслаждайтесь красотой. А вот сейчас мы пролетаем в наш удивительный остров South Padre Island. Но это совсем другая история, о которой я также хочу рассказать вам в своих следующих видео. Увидимся на Мусина Стрит. Всем пока!